С вами интернет-магазин «Спарта» и и у нас есть новый обзор про педали для горных велосипедов. Перед вами педали фирмы XLC, это американский бренд, черного цвета, модель называется М10. У педали есть отражатель с двух сторон. На корпусе множество шипов, чтобы предотвратить скольжение вашей ноги по педали. В данной педали идет шариковый подшипник, Вес педали 510 грамм, а размер педали 110 на 110 миллиметров. Педали красивая, качественная, будет вам долго служить. В чем плюс данной педали, что в, своей, в своем диапазоне это педали полностью корпус сделан из алюминия. И она более приспособлена к ударам, если, например, катаетесь по вне дорожью, то эта педаль идеально подойдет для вас. Заходите к нам на сайт, выбирайте педали, которые соответствуют стилю вашего катания, для того, чтобы обеспечить себе комфорт и правильное положение ноги www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы покупать качественные вещи в интернете.